тяжелые сукковатые приноски, Но это отдельная вещь. Вот, а, значит, берем мы какие-то ингредиенты. Это основные пять при производстве помады: это воски, жиры, масла, масла, красители и перламутр. Причем если воски это небольшая группа ингредиентов, это в основном натуральные воски типа канделильский и карнаулский, они придают вот этому твердость. Их, на самом деле, твердых ингредиентов в помаде процентов ну, от 15 до 20, остальное все жидкие. Но а, вот эти воски, они имеют такую очень сложную пространственную архитектуру, что они внутри себя удерживают вот эти 80% жидкости. Жир в помаде только один. Это и то для химиков, специально для химиков, вот специально для вас, для химиков. Лонолин. Жир, шерсть и овец. Хотя, по большому счету, ланолин жиром с химической точки зрения не, не является. Это комбинация сложных эфиров, а жиром он не является. Но, тем не менее, это жир, шерсть и овец. Ни одна овца при производстве этого жира не пострадала. Это входит в политику компании Риклэй, но только морально при стрижке. Вот. Из шерсти добывается, вот шерсть замачивается, морально. из этой мутной, грязной, вонючей жижи потом добывается ланолин. Он потом деодарируется многократно, и, в общем, если бы я вам дал понюхать тот лунолин, который употребляется у нас здесь, то есть, когда я не говорю, что это жир шерсть, овец, я даю понюхать. Ну да, ну жир какой-то, да. Какой-то жир, да. А потом я говорю, ну это жир шерсти овец. А, ну конечно, жир я, ну конечно, конечно, ну, очевидно. Так вот, друзья, нифига не очевидно, это эффект плацебы. Жир, овчины он не пахнет, в отличие от э, ланолина производства туоксинского химического комбината. Там, когда бочку открываешь, чувствуешь, что ты пасешь атару, в общем, большому да. Это к вопросу о качестве ингредиентов, друзья мои. Значит, э, те ингредиенты, которые мы получаем от западных производителей, от наших поставщиков, это ингредиенты высочайшего качества. Вообще наше предприятие имеет стандарт, сертификат GMP, то есть если раньше вы как консультанты могли говорить своим, кстати, откуда вы все? Со всей России. У нас онлайн-команда со всей России представителей. Прекрасно. Прекрасно. Так вот, если вы раньше могли говорить своим покупателям, что у Ariflayme есть стандарт GMD на производство велл то теперь вы можете говорить, что Ariflayme получил сертификат GMD на производство всей косметики на этом заводе. Я Расскажите про сертификат. В прошлом году мы получили, практически через месяц после открытия, мы получили на декоративку, а в этом году, в начале года, мы получили и на пиномоль. То есть теперь вся продукция этого завода с начала этого года сертифицирована по Недавно у нас был аудит, нас аутировали. Да, по части подтверждения нашего сертификата на декоративку, и мы его подтвердили, понимаете? Да, мы молодцы, мы молодцы. Кстати, кстати, Да, Арифлей, да, Арифлей молодцы. Да, мы. Нет, ну а мы-то тоже молодцы. Мы -то тоже. Нет, причем, вот к вопросу, что такое Арифлей? Вот к вопросу, подождите, подождите, подождите, дайте мне закончить мысль, она же улетит, она одна. Дайте мне ее закончить. Так вот, что такое Арифлейм? Арифлейм на самом деле это вы, это консультанты, это самые главные люди в Арифлейм. Потому что благодаря вам и из-за вас был построен этот завод, все это делается, производится, закупается, завозится, и благодаря вам я получаю зарплату. Так что спасибо вам. Да. Вы работаете лучше, чтобы у меня зарплата была больше. От вас все зависит. Вы самые, вы самые главные. А теперь вопрос. А вопрос про GMP, потому что не все знают, что это такое. GMP, GMP. Да. магический трибун. может быть, трибуны. мы и знаем. Причем а, латинского ну... алфавита, если есть вот слово русского алфавита из трех букв, которые знают практически все, например, душ, или ухо, то вот слово из трех букв латинского алфавита GMP расшифровывается как good Manufacture Practice или надлежащая практика производства. Это значит, что здание должно быть построено правильно, что освещение здания должно быть правильно, что работники должны, приходя на работу, мыть руки, это я там такие отдельные полюсы, что потоки продукции не должны пересекаться, то есть исходное сырье должно заходить в цех через одни ворота, а готовая продукция выходить через другие. И так далее. Там куча, куча, куча всего. Все должно быть промаркировано. Тот продукт, который вы допущен к производству, должен иметь зеленую этикету. Это тоже часть стандарта GMP. Это огромный зонтик, который накрывает все сферы нашей жизни. И, соответственно, я вот сейчас одел перчатки не просто так, потому что это соответствует стандарту GMP. Вот в соответствии со стандартом GMP я вам демонстрирую 20 килограммовые брикет, полностью готовой помады. То есть вот если развернуть, ну, да, вот, вот, вот, это, а потом лишнее оттереть, то вот это вот полностью готовая помада. Вот, если барышня будет пользоваться этим тюриком помады в месяц, то вот такого 20-килограммового брикета ей хватит на 300 лет. Значит, производим мы так, такой продукции и блесков для губ примерно 15 тонн в месяц. То есть Ау. до 3 миллионов единиц ага. продукции в месяц. Но мы же весь мир обеспечиваем, как я говорю. А можем производить больше. Мы загружены всего на 60% процентов по декоративке И на 30% по пенамыке. Вы продавайте больше. А -а -а. Вот. Возвращаемся к нашим баражам. Итак, воски. Про воски я рассказал. Это то, что придает помаде твердости и структуру. Жиры. Один жир. Лонолит. Жир шерсткий овец. Очень полезен для кожи, для волос, для всего. Масла, Масел в помаде да фига, ну просто реально. Самое главное из них, ну я могу насчитать на скидку ну десятка два. Самое главное из них касторовое масло. Это масло семян клещевины, которое у нас это вот такое декоративное растение, максимум там, полтора метра ростом, с такими большими растопыристыми листьями. А, соответственно, элисинус каминус, клещевина обыкновенная. Там в странах Юго-Восточной Азии, в субэкваториальном поясе, это огромные кустарники древовидные, 6-метрового роста. И вот из семян клещевины, собственно, делается касторовое масло. Так вот, возвращаясь к вопросу о качестве ингредиентов, наше касторовое масло фармакопейного качества. То есть то, которое продается в аптеках и и то, которое у нас в огромную бочку, это вот одно и то же масло. То есть лучше, чище касторовое масла не бывает прерывным. И вот мы берем все эти хорошие, проверенные ингредиенты высшего качества и начинаем варить нашу помаду. Какие же еще два? Воски, жиры, масла, красители и перламутр. Собственно, вот пять основных ингредиентов. Дальше, для вас, для, для вас, как для продавцов помады, запомните, чтобы помада была хорошей, в ней, кроме вот этих пяти основных ингредиентов, должны быть еще обязательно ультрафиолетовые фильтры, причем, как ни парадоксально, в зимней помаде их должно быть больше. Потому что мы летом, редко ходим, летом задрав голову вверху к А отраженные от снега зимой ультрафиолет очень вредят. Поэтому в зимней помаде ультрафиолетовый фильтр должно быть больше. В хорошей помаде обязательно должен быть сейчас испугаемый. Более и лет. Это страшно. Это химия. Это ужасно. Это ненатурально. Так вот, друзья мои. Это какая-то страшная парадигма, которая сложилась у нас в мозгах, что все натуральное – это полезно, а все искусственно это вредно. Я всегда на всех экскурсиях привожу один и тот же пример. Бледная поканка. Натуральная? Обалденно натуральная. Но не менее не полезная. Вот одной бледной поканки будет достаточно, чтобы половина нашей руки сдохла сразу. А вторая половина, так сказать, мучилась бы с вечером. А при этом полиэтилен, пищевой полиэтилен, Инерция. любой полиэтилен инерции. Но пищевой он еще и обеззаражен. Полиэтилин можно есть, вот прям дробленный полиэтилин, в любых количествах. Он транзитом пройдет через наш организм. Никак не будет взаимодействовать с ним. Мы никак не производим взаимодействие с полиэтиленом. Это инертное вещество. Нужен он в помаде для того, в хорошей помаде обязательно в любой, любой марке. В Кристиан Диоровской помаде, там, Шиссейной, я не знаю, там. Реале, какой угодно помадой, обязательно есть полиэтилен. Он пленкообразователь. Вот чтобы помада не скатывалась, не забивалась в трещины складочки, а чтобы она такой вот ровной пленочкой ложилась, нужен полиэтилен. Он обязательно должен быть в хорошей помаде. Вы можете не говорить это своим покупателям, потому что вам придется опять рассказывать эту историю про бледную поганку, про то, что полиэтилен инертен, что из него делаются детали клапанов сердце, и не надо бояться искусственных ингредиентов. Вот эту всю нуму вы можете опустить. Вы сами для себя посмотрите, есть в помаде полиэтилен или нет. Если есть, ага, значит можно продавать, не кривя душой, не стесняясь того, что эта помада хорошая. Еще что должно быть в хорошей помаде? Обязательно витамин Е. Мало того, что он полезен для нас, он, так сказать, работает на нашу иммунную систему. Это, Поскольку витамин Е является маслорастворимым, витамин ацетат или витамин неважно, он еще и увлажняет кожу. А, кроме того, в хорошей помаде обязательно должны быть такие вещества, когда они звучат как музыка. Масло авокадо, масло ши, масло виноградной косточки и масло жужоба. Mm -hmm. О, прям вообще, вообще, прям вообще. Они, да, они полезные, они полезные. Их мало, правда, в помаде, но они полезные. Это хорошие антоцины, это хорошие антиоксиданты, это хорошие вещества. А в остальном все помады одинаковые. Значит, я вам сейчас расскажу одну историю из серии невыдуманных рассказов. Она произошла со мной, и она ответит сразу на много ваших вопросов. Сейчас смотрю, есть ли у меня время для рассказа историю потому что я, я в общем-то, трепаться-то про помаду могу долго. Вам, наверное, странно видеть 50-летнего мужика, который долго и с удовольствием может не говорить не про помаду. Было интересно. бы мне лет на 30 поменьше, я бы, конечно, этим пользовался. Об этом сейчас знают очень много миллионов людей. Да. Так вот, история Я работал на одну очень известную немецкую фирму, и мы однажды в одну смену варили помаду. На одном и том же оборудовании варили клубную помаду для компании «Калина». Она называлась черный жемчужба увлажняющая». И помаду для Кристиан Диора», как называлась, сейчас уж не помню. Не помню. Вот. Это была не просто одинаковая помада. А это была совсем-совсем-совсем одинаковая помада, потому что у нее была одинаковая ингредиентный состав и по номенклатуре, и по процентам. И одна и та же рецептура, что с чем варить, что с чем, как греть и так далее. Разница была в одном, в отдушке. В калиновскую помаду, я сниму перчаточки, я тоже на калиновскую помаду мы в качестве отдушки плали кристаллический ванилин. На последнем этапе, где-то на предпоследней фазе, сыпали ванилит, ждали, пока он растворится, и сливали помаду. А в диоровскую помаду мы клали специальную диоровскую отдушку, которую присылали к нам в таком очень красивом металлическом флаконе под ломбой. Мы под видео снимали, как мы отрываем ломбу, как мы отмеряем отдушку, как мы ее заливаем в реактор. И это видео отсылали на крестьян Диор. При каждой варке, что мы ни капли отдушки не Выглядела калимовская помада, надо сказать, не презентативно. Это были такие телесного цвета, беженого цвета бочоночки такие, в общем, так себе, в общем. Теорская помада выглядела волшебно. Это были длинные черные такие футляры лакового цвета с каким-то перламутром немыслимым. Мы их, значит, брали белыми перчатками, когда, соответственно, в них заливали помаду. Ну, собственно, саму помаду. Так вот, тогда, в 2007 году, но это была одна и та же помада калиновская помада в москве стоила от 140 до 165 рублей я сам своими глазами в магазине duty free видел помаду Christian Dior которую я делал, я это определил по номеру партии, которую я делал тоже сам своими руками за 1800 ну вот я ответил сразу на много вопросов которые у вас назрели так вот из этих 1800 рублей вы 1000 отдали бы сразу за две буквы CD. Еще рублей 700 из, из оставшихся 800 вы отдали бы за упаковку, поскольку 70% цены помады это упаковка. И только рублей 100, и то так с походом, стоила бы сама помада, которая в пользу. Но убедить девушку, что помада Условно Арифлей не хуже, чем помада GSI, это, в общем, нереальная задача. нереально, Просто нереальная. Но однажды мне это удалось. Я, когда работал вот, на эту немецкую контору, мы там делали помады для очень многих производителей. И вот у меня подруга там, 40 не знаю, с которой мы знакомы еще со школы, значит, я ее, ее любимый цвет. Такой вот, как бы назвать, помягче фукси. Ее любимый цвет сделал из нескольких помад, из нескольких рецептур, и залил в одинаковые такие футляжи, совершенно омерзительные, на да, синенькие такие. Но вот они были все одинаковые, одного цвета, а рецептуры были разные. Там была Шанелевская помада, Шесейдовская помада, Диоровская помада, Мэри Кей, там была, Рифлейм, был, было, еще что-то было. Там было штук 8, наверное, помад, все одного цвета, но разные рецептуры. Я ей принес подарок, говорю, Ань, выбери помаду из этих, которые тебе больше нравятся, и я тебе ее в дальнейшем буду дарить. Так вот, ребят, я сейчас ничего не рекламирую, я сейчас рассказываю объективную историю. Она выбрала помаду вьюркавой. Она выбрала вот эту помаду. Тогда, в 2008 году. Потому что там было ее, она была того же цвета, но вот поверьте мне, и я вам сейчас скажу правила старого помада помадодела, первое правило старого помадодела. Не надо бояться дешевых помад. Ну то есть не тех, которые в переходе продаются за 50 рублей, а вот которые сделаны компаниями, которые соблюдают стандарты GMP, которые уважают свое доброе имя, которые уважают свою репутацию, где работают люди, у которых руки растут откуда надо. Вот если эта помада сделана уважающей себя фирмой, то не надо бояться дешевых помад. Потому что, как правило, у них более простая формула. В них нет вот этих масла ши, жожоба и так далее. Этого практически нету. Нету дорогих ингредиентов. Но... И они легко съедаются, как правило. Но это не недостаток этих помад. Они очень легко носятся, кожа под ними дышит и не пересыхает. И еще одно преимущество дешевых помад состоит в том, что в них не бывает дорогих консервантов типа парабенов. Вот этих страшных парабенов. Бывает. В них в качестве консервантов используется только витамин Е. И делается это по одной простой причине: что нашим миром правят маркетологи. Маркетологи считают, что дорогую помаду девушка будет покупать редко. Ну, потому что она дорогая, храниться она у нее будет долго. Стало быть, чтобы она не испортилась, в нее надо положить парабен. Их кладут. А дешевая помада, вот эта, которую, в общем-то, без слез не взглянешь. Что будет? Стоит 3 рубля ведро. Девушка ее купила, она у нее в руках сломалась. Она тут же купила новую, поскольку там еще акции постоянно какие-то бывают. И в общем-то, что ей экономить, беречь? И в них, вот в эти помады, кладут витамин Е в качестве лицерванта. Который, как я уже говорил выше, исключительно полезен. Ну вот, теперь вернемся к процессу производства. Итак, вот у нас эти 5 ингредиентов красителей перламутра. Красители натуральные. Это оксиды железа, в переводе с русского на русский это ржавчина. А перламутры тоже натуральные, это в основе своей следа. Вот, ну, то есть, если мы посмотрим в микроскоп на перламутр, это будут вот, вот такие пластинки, на которые краситель красители разные толщины слой блоки сетитана. Они работают как зеркальца, которые преломляют, отражают свет по-разному. То есть это чистая физика. Никаких кристаллов бриллиантов в помаде нет. Значит, а, натуральная помада. помада Натуральная, и вот сейчас тот самый кадр, который я вам обещал, собственно, помада съедобно. Она съедобна как ингредиентно, так и целиком. На вкус не очень. Не, ну свечка свечкой Но если это воски, жиры, масла. открашенная свечки. Давайте поаплодируем. Это не вкусно, но это помада. Это не вкусно, но абсолютно безвредно. То есть это, в общем. Еще бы, сколько у нас мужчин съедает а за год килограмм помады. Вы, знаете, помады. вы знаете, за год не знаю, но по разным данным, женщина, которая регулярно пользуется помадой, за свою жизнь, съедает от 3 до 5 килограмм. По разным исследованиям, по разным. Вот. Ну, я, я, наверное, больше. Итак, мы это все варим. Почему варим? Еще раз смотрим на часы. Да, у нас осталось 5 минут, да? Прекрасно. Мы это варим. Вначале начинаем при высокой температуре, порядка 100 градусов, чтобы расплавились воски. Потом температуру постепенно снижаем, закладываем все вот ингредиенты, которые по списку. Где-то в середине кладем красители и перламутры, чтобы помада стала цветной. До этого это практически гигиеническая помада. В конце кладем, ближе к концу, совсем к концу, кладем отдушку. Опять-таки в интернете бытует мнение, что существуют некие гипоаллергенные помады без отдушки. Бряхняк. Таких помад не бывает, потому что если не положить отдушку, помада будет пахнуть чем? Воском, жиром и маслом. Это должно, отдушка должна замаскировать эти запахи. Вопрос в том, что ее должно быть не слишком много. Но помад без отдушки не бывает. Итак, мы положили отдушку В огромном это котле все варится порядка 6 часов. Ну, в общем, кухонная готовка, если сложный супчик, тоже это долгий процесс. 3-4 часа ты будешь борщ варить, если посуду еще помыть надо. Вот. Потом это все сливается в горячем виде вот в такие контейнеры. Вот вы их здесь видите. Они, они выставлены полиэтиленом, помада в них остывает. И когда помада остыла, мы играем в кулички и, соответственно, получаем вот такие брикеты помады. Это уже полностью готовая помада, которая потом идет на линии. На линии она режется, разогревается, даже это состояние заливается в формочки нужного фасона. То есть, чтобы она вот такая была, вот такая, вот такая. В формочках она застывает, формочки идут на линии непрерывно по кругу. И, соответственно, потом помада встреливается уже вот в пластмассовые компоненты. Ну вот, велкам, смотрите на это оборудование.